итак всем привет друзья делаем вытяжку для гаража для этого я взял от печки вас 21 9 моторчик вот такой планец так это соточка здесь подрезаем убираем все лишнее ну и здесь тоже я уже подрезал получается вот так здесь у нас воздух засасывает. чудо выходит приклеивать будем вот такой клей в общем сейчас размешиваем будем приклеивать обезжерьвы а у нас вот прибуду вся будет остывать она уже схватилась хорошо. покупал я вот такую тоже про в трубу 60 на 120 для вытяжки тоже продается а, маленько не подходит тут ну, я вот выпилил. И космофену, наверное, заклею. И вот здесь еще вот. Вот я выдолбил. То есть у меня... Сейчас я покажу. Опа. Еще вставляется. И... Так получается на улицу найдет а вот здесь вот отпущу вот такой вот трубу она у нас воздуховод гибкий алюминиевый растягивается до трех метров а в сжатом вот таком ужас настояние вот такая она в общем сейчас заклеиваем Блин. все это приклеилось упало даже ничего не отвалилось не разбилось так вот так она Сейчас его. Вот так вставляется. Сейчас заклеиваем. И ее приклеиваем тоже полностью. И все, в принципе, она. Только ее осталось подсоединить. И, скорее всего, вот так вот хомочек какой-нибудь пущу, чтобы она... Крепилась к стене еще. и так ну, он еще изолентой обмотал. чтобы получше было. Все практически готово. Держится на ух. Как крепко. Но еще я говорил то, что вот сюда хамуть какой-нибудь сделаю. чтобы Нормально было. И вот. Сейчас духовод потянет. Вот здесь надо пару отверстий сделать. Для крепления трубы. Итак, вот я соединил все. Вот такой у меня есть блок питания. Сейчас я покажу, как это дело все на улице вытяжкой отлично получилось надо еще сделать оборот чтобы добавлять убавлять поставить регулятор вот, да. работает ново ну, и вот я удлиню сегодня заеду в магазин и ее ну, здесь поставлю ну все, друзья, пишем комментарии, ставим лайки, не забываем, и подписываемся на канал.